Ребята, всем привет. Сегодня опять выдался отличный денек, и как вы знаете, мы очень любим покушать на природе. И сегодня мы будем жарить мяско отбивное, не шашлык, просто отбивное мясо, но на углях. Овощные бутерброды. Перед основным блюдом, да? Да. Итак, отбиваем кусочки, отбитое мясо, ребята, готовится намного быстрее. Смотри, к нам в гости пришел. О! Может попробовать отрезать, дай ему готов. Ну не знаю, может хлеба ему дать? Ага, хлеба, он мясо чует. Так он не уйдет потом отсюда. Ну и что? Это свинина. Ну-ка, найди, Сейчас угостим нашего гостя мясом. На. На. Смотрите, как аккуратно берет. Не иначе домашний чей. Попробуй дам ему хлеба. На. Мясо хитрое. Посмотрите, какой хитрый. Кидаешь ему хлеба, он его выплевывает. Что с этим не нужно? надо отдать с собой? найди здоровее давай угостим собаку да. остался кусок который вообще в никуда не, не пожарить его ничего не отбить слишком тоненький сейчас мы этого собакина Дай. угостим иди сюда как тебя звать на иди сюда лови mm. оба Об. вкусно так теперь солим перчим вот так вот раз Перчика добавляем, посолил, так, посолил, поперчил. Жарим. Пошел отсюда. Он, прикинь, понимает слово «пошел отсюда» тебе сказать я его кишка всякая бесполезная собака понимает слово пошел отсюда умная один раз сказал мужчина пошел отсюда все сразу ушел вот я выгоняла кыш кыш бесполезная да ты сняла это ребята вот видите какое умное животное скажем пошел отсюда все раз побежал побежал так вообще. Он понимает да? ну и в ожидании стейка хочу немножко утолить жажду мяско жарится шкварчит Взяли с собой картошечку, дома помыли. Сейчас завернем фольгу и запечем ее в выдох. Готово? Так, пошла вход еще одна порция мяса. Простой стейк и мой острый чили. Посмотрим, что получится. А мы тем временем будем пробовать первую порцию мяса. Так, ну что? М -м -м, какое оно сочное, жирненькое. Давай. С дымочком. М -м -м, Вкусно. Такое нежное. Попробуй. Друзья, вкус и запах непередаваемый на камеру. дай ко -ка мне. Какое сочное. Ой, просто обалдеть. А. Шейка Он... и шейка. М -м. Да, шейка есть шейка. Рецепт, ребята, простой. Соль, перец и хорошее настроение. Если, если мясо жирненько, как шейка, соль, перец, больше ничего не нужно угли с дымком м -м -м, обалдеть картошка уже ребята поспела сейчас достанем попробуем обалдеть а Сольку может м -м -м, вкусно так хорош а мы в детстве картошку из костра доставали ели прям с мундиром с этим с подгорелым что я сейчас и сделаю Блин, реально вкуснятина. Как мало человеку надо. Ну вот и закончился наш очередной пикничок, где мы отведывали точный вкусный шашлычок. И картошку в мундире. Да, По-деревенски. Друзья, заходите на наш канал, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. Всем, Всем пока! пока.